Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике я покажу вам слив плана новой карты в игре Among Us, которая называется The Airship. Ну а также для максимального удобства я привел весь план карты, поэтому тебе будет прям максимально удобно смотреть данный ролик. Ну а за это я хочу попросить подписку на мой канал, так как скоро нас 10 тысяч, я буду прям безумно рад. На 10 тысяч подписчиков я выложу видеоролик «Вопрос-ответ», так что если у тебя есть вопрос ко мне, то тогда напиши его в комментарии. Ну и также вступай в мою беседу во Вконтакте про Монкас, ссылка на нее в описании, самое первое. В общем, приступаем. А вот и план карты, которую мы ждем в грядущем обновлении, и кто не знал, то обновление выйдет в начале 2021 года. Данная карта больше, чем полюс, и из-за того, что она настолько огроменная, разработчики собираются добавить вместо 10 игроков 15. Также здесь прям очень много странных комнат. К примеру, запись. Это что значит? То есть, записи из камер можно будет посмотреть. Это прям будет прям максимально интересно. Если да, то это максимально круто для смирных, а вот для предателей это будет прям невесело. Также у нас есть смотровая площадка, это тоже странно, что там будет. Также хочу обратить внимание на то, что есть оружейное и оружие. Также еще максимально интересно то, что на карте есть столовая и кухня. Отличная новость для тех, кого надоели читеры. Читеров больше не будет. После грядущего обновления на игру наконец-то наложат нормальный античит. Поэтому читеры гудбай. Ну а так больше ничего такого интересного нету. Карта как карта, только она просто огроменная. Ну а так вообще больше ничего не привлекает взгляда. Также все игроки хотят, чтобы в игру добавили роли. Ролик, к примеру, детектив. И почему-то настолько распространяется данная информация, что кажется то, что ее правда добавят. Но напиши информацию о том, что добавят ее или нет. Я все комментарии читаю, поэтому не переживай. Твой комментарий останется замеченным. Также в одном из роликов я говорил, то, что карта Полюсона такая себе, но оказалось что множество игроков очень любят данную карту. Поэтому у меня к тебе вопрос, какая карта самая лучшая по твоему мнению? Ну мне кажется то, что после обновления будет самая любимая для всех игроков Airship. Ну а ты был на канале Чайок ТВ, напиши в комментарии, если ты досмотрел до этого момента хэштег кабина. В общем спасибо за просмотр до конца, ставь лайк, мне будет очень приятно, пока.